Добрый день! Меня зовут Алексей Артюхов. Я являюсь директором центра автотатем на Киевской. Хочу рассказать о нашем центре. Наш центр расположен на охраняемой территории первого автокомбината в шаговой доступности от метро «Киевская». Мы позиционируем себя как быстрый сервис и ориентированы на наши клиентов и ценим ихнее время. И поэтому большинство наших услуг мы производим в течение дня. Оставив свой автомобиль, на 2 или 3 часа вы можете провести время в торговом центре «Европейский», посмотреть фильм или выпить чашечку кофе. Оставив свой автомобиль на один день или более, наши клиенты могут быть спокойны за сохранность своего автомобиля, так как наш центр оснащен охранной системой и системой видеонаблюдения. Мы всегда рады новым клиентам, и по статистике 80% наших клиентов становятся постоянными.